Всем привет! Скоро 14 февраля, и все думают, как его отметить. А вернее, что подарить любимым. Как представляют обычные люди 8 марта? Да ну нахуй! То же самое, в принципе, идет у нас